Итак, программа овладения вашей мягкой женской силой, силой пустоты, готова. И я приглашаю вас принять в ней участие. Я решил пойти к цели через исполнение ваших желаний. И программа построена как постепенная очистка и воплощение всех ваших самых заветных мечет. Это только путь, а настоящая цель – обретение мира и гармонии. Потому что это единственное стоящее желание. И я вам обещаю этот путь указать. Настоящее счастье – это глубокое чувство. Поэтому к настоящему счастью идут годами. И за месяц, тем более за неделю, стать счастливой невозможно. Сейчас часто путают счастье и эйфорию, которая приходит с, например, влюбленностью, с каким-то прорывом или даже с дозой наркотика. Эйфория рано или поздно проходит, оставляя за собой только похмелье. Но... Пройдя правильным путем и испытав хотя бы однажды настоящее счастье, его уже нельзя потерять, как нельзя разучиться ездить на велосипеде. Я не обещаю сделать вас счастливой, но обещаю указать верный путь к вашему тихому, спокойному, женскому счастью, которое будет с вами независимо от внешних Обстоятельства. Что у нас будет? Вы разберетесь со своими мечтами и научитесь отличать ваши истинные глубокие желания, исполнения которых действительно сделает вас счастливой. От поверхностных хотела, которые только портят нервы и забываются сразу же после исполнения. Вы научитесь. Нет, не просить и не требовать, а так предъявлять свои глубокие желания, что их исполнение станет законом для всех. Вы научитесь полностью использовать все, что происходит. Вообще все. И КПД вашей жизни приблизится к 100%. Также вы научитесь конструктивному диалогу с действующим мужским началом. Ну и последнее. Все ваши настоящие мечты исполнятся. Чего у нас не будет. Никакого насилия. Никаких манипуляций. Ноль стервозности. Никакой борьбы. Даже с собой. И никакого разочарования, не только в результатах программы, но вообще разочарование станет для вас пустым, ничего не значащим словом. После прохождения программы вы всегда будете очарованы. Ну и как следствие очаровательны. Как мы будем это делать? Обучение индивидуальное и начинается сразу после оплаты. Не надо ждать. В курсе 7 занятий. Каждое занятие состоит из видеоурока, на котором я раскрываю какие-то темы. Ну и главное, практического домашнего задания. Каждое задание я проверяю лично. Поясняю, что непонятно, даю обратную связь. Помогаю довести дело до конца. И задание, и моя обратная связь осуществляется в письменной форме. Прояснить какие-то сложные вопросы или справиться с нежелательными состояниями можно на индивидуальных онлайн-консультациях, количество которых входит в пакет обучения согласно выбранному вами плану. Я советую выбирать всем консультаций чтобы каждое задание можно было нормально обсудить в общем главное что вам надо знать о программе это глубокая очень индивидуальная работа в вашем личном но главное неторопливом темпе не будет никаких общих чатов не будет никаких Заданий, выполняя которое, вы бы испытали неловкость перед другими или перед собой. Но не будет никакого насилия. Я не буду говорить, что вам надо делать. Все задания можно выполнять где угодно. Дома, на отдыхе, по пути на работу. Даже на самой работе никто ничего не заметит. Возможно, заметит потом, когда вы изменитесь в лучшую сторону о цене вы наверное сами понимаете что за такую кропотливую индивидуальную работу с таким количеством индивидуальных консультаций цена небольшая я поставил такую цену только потому что программа затрагивает очень глубокие вещи о которых трудно говорить которые могут быть непонятны, к которым трудно находить пути, и программа только что создана. Но в этом есть и плюс, в силу этого вам обеспечено мое внимание в повышенном объеме, а в своих знаниях и навыках в конечном счете результате работы я уверен на 100%. Впрочем, вы, конечно, можете подождать большей надежности меньшей индивидуальности и значительно более высокой цены. Я вас не неволю. Думаю, это будет уже довольно скоро. Может быть, это последний набор по такой цене. Если же и эта небольшая цена для вас слишком велика, но вы очень-очень хотите пройти программу, напишите мне. Контакты есть в конце страницы. Мы что-нибудь придумаем. И, кстати, о ценах. Если вы каким-то образом попали сюда не из моей совершенно бесплатной, достаточно короткой, но при этом достаточно полной программы силы и пустота, вот прямо сейчас идите и посмотрите все три небольших занятия. Каждое максимум по полчаса. Ссылка на эту короткую и бесплатную совершенно программу под видео. Заодно вы сможете понять, кто я, почему и, и как собираюсь вас учить. В любом случае прохождение бесплатного курса обязательно перед более глубокой работой, потому что там даются все основные понятия, основные направления, какие-то. Термины, которые потом заново не объясняются. Я не волшебник. Я только учусь. Я не обещаю вам сбычу сразу всех ваших мечт, исполнение сразу всех ваших желаний. Хотя при правильном выполнении всех практик, рано или поздно они исполнятся все. Но я уверен, что как минимум одно ваше самое глубокое желание исполнится. Впрочем, не так. Сказано, женитесь обязательно, если вам попадется хорошая жена, вы будете счастливы. Если плохая, станете философом, неизвестно что лучше. Я же говорю вам, приходите, приходите обязательно, или ваши желания исполнятся, или перестанут вас мучить. Неизвестно что лучше. Впрочем, можно сказать иначе. Когда вы с моей помощью полностью овладеете вашей женской силой пустоты, рано или поздно исполнится все ваши желания. За исключением тех, которые не были на самом деле вашими и не были на самом деле женскими. Кстати, если вы еще думаете... Я предлагаю вам предзадание. Оно тоже обязательно для обучения. Все равно. Задание называется «Инвентаризация желаний». Оно простое. Надо просто написать список своих желаний. Ручкой на бумаге. Потом можно отложить ненадолго и еще чуть позже взять и прочитать. Как будто это список какого-то другого человека. Попробуйте, это очень интересно. Впрочем, исполнение желаний – это побочный продукт, как я уже говорил. Вам, возможно, сейчас это не совсем понятно, но исполнение желаний, достижение целей – это не главное в жизни, особенно для женщины. И поэтому главное, что я вам обещаю, это душевный покой и уверенность в себе. Уверенность в том, что вы в дальнейшем всегда получите то, что вам надо, и всегда справитесь со всем, что с вами или с вашими близкими может случиться. У вас появится действительно надежная опора в жизни, которая будет с вами всегда, несмотря ни на что. Есть поговорка «бойтесь своих желаний». Она совершенно верна. Потому что исполнение большей части желаний ведет вовсе не к счастью, а к разочарованиям. Кроме того, за все надо платить, и иногда исполнение обходится слишком дорого. Но я говорю вам, не бойтесь своих желаний. С помощью моей программы мы найдем те которые действительно сделают вас счастливой. И они исполнятся так, что комар носа не подтачит. А те желания, исполнения которых стоит бояться, на протяжении обучения просто сами уйдут, оставят вас навсегда. Жду вас.